Я не шина в полторы тысячи или полторы недели Я не шина в полторы тысячи или полторы недели Так всегда Деньги стали старше Наши деньги повзрослели Я так не хочу видеть как моя мама стареет Я не шина уже